Всем привет! Включить VPN очень просто и сейчас вы в этом убедитесь. Я покажу, как включить VPN в браузере Opera, в браузере Google Chrome и на устройствах на Android, а также на iPhone. Сразу стоит сказать, что все то, о чем речь пойдет дальше, применимо также и в других браузерах и в системах. Поэтому и при необходимости используйте. Если вам нужно включить VPN на компьютере или ноутбуке, то максимально просто это можно сделать в браузере Opera. Откройте браузер, дальше нажмите по значку «Меню» и перейдите в настройки. Перейдите в открывшемся окне на вкладку «Безопасность» и найдите раздел справа «VPN». В этом разделе есть пункт «Включить VPN». Просто ставим галочку и все, мы в безопасности. VPN включен и он уже работает. Если вы обратите внимание на адресную строчку то слева, увидите отображается значок VPN, по которому можно определять, VPN реально работает или нет. Теперь можно проверять сайты на работоспособность. Если вы хотите активировать анонимность на телефоне, то нужно установить специальное приложение из Google Play. Таких приложений на самом деле целая куча, но многие из них работают довольно-таки нестабильно. Нужен какой-то проверенный инструмент. Вот на момент записи этого видео я использую Turbo VPN. Подключается быстро, работает хорошо а что в принципе еще надо? В магазине приложения вбиваем название Turbo VPN, находим это приложение и устанавливаем его на э, свой Android смартфон. Включить VPN легко. Запускаем приложение и, и жмем по значку «Морковки». Заяц начинает резво бежать и через несколько секунд включает VPN. Если будете использовать какое-то другое приложение, то перед установкой я вам советую читать отзывы, чтобы понять, что приложение рабочее. Единственный минус у вот этого приложения, Turbo VPN, который мы с вами рассмотрели, минус в том, что в приложении время от времени появляется реклама. Но это, кстати говоря, минус не только именно этого приложения, это минус всех VPN, где бесплатная версия. Если хотите без рекламы, то придется купить премиум-версию, либо же премиум-аккаунт. На iPhone включить VPN можно так же, как и на Android-смартфоне. В App Store нам нужно вбить строку поиска Turbo VPN. Я перепробовал около десятка VPN и именно Turbo VPN мне показался наиболее таким стабильным. Вбили в App Store в Turbo VPN, установили его, запустили, нажали морковку, проверяем. Google Chrome ничем не отличается от других браузеров. Для него нужно установить специальное расширение. Нажмите вот сейчас по значку меню и перейдите в дополнительные инструменты, и дальше найдите пункт расширения. Опуститесь по страничке в самый низ. И здесь вот есть ссылочка «Еще расширение». Нас перекинет в магазин расширений, тем и приложений. В строку поиска давайте вобьем ключевое слово «VPN» и поставим а, пункт расширения, чтобы нам только расширения показывались. Поиск, конечно же, выдаст нам кучу результатов, и наша задача – найти что-то стоящее. На момент записи этого видео могу с уверенностью сказать, что вполне неплохо работает «VPN Haspot Shield». Нажимаем кнопку «Установить». Ну, также не забываем здесь заглянуть на вкладку отзывы, чтобы убедиться, что расширение по-прежнему актуально и оно нормально работает. После установки расширения нажимаем по значку и включаем его. К моменту, когда вы смотрите это видео, есть вероятность того, что вот этот вот VPN Haspot shell уже не так круто работает, а может его вообще уже нет среди расширения. В таком случае вам нужно подыскать другое. Как я уже сказал, перед установкой VPN, не забывайте читать отзывы, чтобы понять, что бесплатная версия реально работает. Кстати, если у вас не работает там, например, ВКонтакте, либо же Одноклассники и некоторые другие сайты, и вы именно для них устанавливаете VPN, то я советую вам установить расширение Яндекс Яндекс.Эксесс. Я сам использую именно это расширение. И всем его рекомендую. Разработчик этого расширения сам Яндекс, и они написали его для тех, у кого не работает сервисы Яндекса, ВК, Одноклассники, Mail.ru и так далее. Кстати, включить VPN в Яндекс браузере можно так же, как и в Google Chrome, за исключением лишь того, что вход в дополнение немного отличается. Ну и сами расширения тоже могут быть другими. В принципе, на этом сегодня все. Спасибо за внимание. Всем пока.